Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Вадима Марковича Говоруна за то, что он пригласил меня сюда и за то, что он дал мне возможность поделиться с вами некоторыми нашими последними результатами. Прежде всего, для тех, кто не работает в этой области, я бы хотел напомнить, что такое э, теломеры представляет из себя каждая. Екатеринарная клетка имеет линию хромостору, которая имеет специальную структуру, которая называется теломерами. Теломеры содержат повторяющуюся последовательность, которая является разной в различных организмах, и это специфическая последовательность взаимодействия специфическими протеинами, которые позволяют теломерам защищать клетку. И в том случае, если нет специфического механизма, который включает в себя теломеразию, то высоко э, делящуюся клетку. И, однако, если теломер не функционирует, в этом случае теломер становится более коротким и, или не работает. И все знают о том, что если мы пытаемся использовать культуру из сомантической клетки, и, случается кризисная ситуация, теломеразия это специфический комплекс, который включает в себя РНК, и протеины и некоторые дополнительные протеины, которые вот здесь вот показаны, теломеразия и РНК, это довольно сложная структура и она включает в себя специфические домены, которые Имеет специальную схему для синтеза теломеров с повторяющейся последовательностью и, конечно, протеины, которые являются диверсивным обратным транскриптом. И он также может иметь достаточно большое регулирующих протеинов, которые важны для сборки теломераза, для ее спорта спора, отправки в специфическое место и также много других функций, которые они могут выполнять. Теломераза, как я уже сказал, может а, а, удлинять хромосому на очень специфической точке фазы С, тогда, когда а, репликация теломеров происходит, она может это делать. Вот таким образом И потом процесс синтеза повторяется А потом такой таинственный Загадочный процесс Идет, который называется транслокация Потому что вы видите, очень стабильные дуплексы Происходят после первого процесса в длине, Потом они перемещаются Снова это называется Процессивно теломераза Благодаря этому может синтезировать большое количество Чисто повторяющихся циклов И таким образом поддерживается длину теломераза в делящихся клетках. И таким образом видите, что теломеры имеют очень сложную структуру. Обычно он имеет э, э, двойную э, И э, имеет различные регионы в, в хромосоме. То есть если мы уберем э, протеины, то они будут просто представлять из себя э, и клетка создает эту специфическую структуру специфическую последовательность которая э, имеет специфические свойства для того чтобы привлечить это очень высокорегулированный процесс, каким образом целыми разом может дойти до Э... И... -стринг. Это высокорегулируемый процесс И есть еще очень много чего сделать в этой, в этой области И с какого-то момента теломер становится очень коротким И вы можете видеть различные виды откло... отклонений в э, хромосоме э, Теломераза является очень важным, если вы посмотрите на человека, то только очень небольшое количество тканей имеет и нормальная ткань а, деятельность целомераз заканчивается, и в нашем теле у нас нет а, в нормальной ткани целомеразы не проявляет себя никакой активностью. И я должна сказать, что большое количество а, клеток и в действительности это известно о том что порядка 90 процентов рака имеет теломеразу как система для подковку тела для поддержания теломеразы. я также сказал о том что теломераза является важным и если вы в происходит мутация которая уменьшает эту функцию вы получаете серьезные заболевания и очень быстрый процесс старения и также с возраста вы можете видеть о том что теломеры становятся более короткими и это своего рода является маркером стареющего человека и я должна сказать что Сейчас мы обсуждаем то ли сама теломераза или длина теломераза. Оба являются важным для продолжительности жизни и возраста. И один из очень интересных <к remo?'> экспериментов несколько лет назад был проведен, когда теломераза была экспрессирована в мыши, и эта мышка могла жить дольше в том случае, если теломираза была экспрессирована через отчение а -а -а, одного года, два года. И все равно могла жить дольше, чем нормальная мышь. То есть теломораза и длина теломораза, она важна, по крайней мере, для долголетия, для продолжительности жизни. И я должен сказать также о том, что теломераза сама по себе или, или компоненты комплекса теломораза, они каким-то образом влияют в регулировании процессов, каскадных процессов в клетке который отвечает за отделение клетки и, и подводя, итог этой, подводя итог этой вступительной части, я бы хотел сказать о том, что следствие целомираза в клетке, как мой коллега сказал, они выражают э, поведение Джекела и, э, доктора Джекела и мистера Хайда. а То есть целомираза хороша для продолжительности жизни, для здоровья ткани, а с другой стороны... Деятельность теломираза очень связана с развитием онкологических заболеваний, с появлением рака в клетках, в которых теломираза активно себя ведет. И это очень специфический объект, который очень интересно изучать с точки зрения, о которых я уже сейчас упомянула. И, конечно, всегда интересно, когда мы э, изучаем энзимы, э, узнать их структуру. Я должен сказать о том, что структурная информация о качестве очень ограничена. Здесь вы можете увидеть э, структуру, э, которая схематического представления теломераза. И вы видите, что она очень э, такая законсервированная часть, которая очень похожа на реверсивный транскрипты, который имеет такой же домен. И она в то же время имеет э, э, э, терминальную область. И структуру, которую мы сейчас... У нас есть это структура вот этого ядра. Более того, это структура из... Ну, это такой э, структура одного жука, который живет в пустыне, и не совсем понятно, а, э, это часть эволюции э, или э, еще пока не стала теломеразой в нашем, в том понимании, в котором мы видим ее в нашем теле. А структура э, интерминального домена... Это тоже является частью, тоже известно только от целиата. И я должна сказать о том, что метод домена очень важен для различных процессов в организме. Вот пример того, как целыми разом может синтезировать различные повторы. Вы видите вот следы ее здесь, здесь, здесь. Это, и как только мы вводим э, мутацию, вы можете видеть о том, что количество э, репитов или повторов уменьшается. Э, и эта структура теломеразы, которая была недавно появилась э, при помощи микроскопов высокой разрешимости, это недавно опубликовано. Статья была с э, структурой низкого разрешения и вся структурная информация была представлена, и это тот момент, когда это лучшая структура фотографии изображения теломераза, которые у нас есть. Это структура низкой разрешаемости, которая подразумевает моделирование, и структуру различных составных частей, компонентов, которые были получены отдельно из различных организмов. Таким образом, мы решили участвовать в структурных и вот модель, для которой мы выбрали э, э, термоторолярную э, дрожжи, и это специфические... Э, И этот э, геном э, этого вещества был э, секвестирован вместе с Николаем Райвеном. Мы смогли идентифицировать каталитические э, э, субъюниты или подразделы, которые были изолированы. И мы могли показать, что он может иметь реверсивные транскрипты и, и может работать без э, теломераза и РНК. Э, для того, чтобы критализировать этот сам, было достаточно сложно. И поэтому мы решили концентрироваться на а, а, вот такой реакции и для того, чтобы изучить эту структуру и, может быть, их возможные фу функции этого домена. И вы видите вот эту структуру, есть структура, структурное еда, которая относительно стабильная и два подвижных. Домены, которые достаточно важны для функционирования вот этого домена. Вот кристаллическая структура. этого подви... Здесь нет подвижного домена, и здесь вы можете видеть э, рекомбинирование этой структуры. И вы видите то, что, я полагаю, это очень хороший пример, там, где структурное ядро этого, э, вот этого участка очень хорошо подходит друг к другу, что дает нам подтверждение того, что этот результат является а, по-настоящему хорошей структурой. <свят> вот сравнение <свят> внутреннего домена, селиата, <свят> термофила. И вы можете видеть здесь, что, несмотря на то, что часть а, а, а, структуры достаточно, достаточно понятна, есть ряд элементов, которые не соответствуют друг другу, не подходят друг другу. И дают э, теломеразы специфические функции. А вот модель э, э, человеческой теломеразы э, структуры, и, может, вы можете видеть, что это э, между этими частями структуры есть соответствие. Должна сказать, что поскольку у нас есть определенные структуры, у нас есть возможность э, исследовать э, взаимодействие этих с различными компонентами теломеразы и с молекулами, которыми они могут встречаться во время, когда теломераза работает. То есть здесь есть схематическое представление комплекса, где каталистический сабъюнкт может быть продолжен, и вы можете увидеть что вот этот вот домен может встречаться с ДНК, РНК и <связывающий> такой вот разветвленной структурой. И мы решили использовать эту систему для того, чтобы увидеть, может ли это а, молекулы сочетаться, комбинироваться с доминами. Мы видите вот эти связи, которые есть с РНК, которые находятся в специфическом положении внутри этого протеина. И они достаточно четко сочетаются, и то же самое положение было найдено в, в гибриде ДНК и РНК. И более интересны были результаты вот с этим, разветвленной структуры, которую мы называем форк, вилка. И, и вот это вот разветвление, также вы видите две стороны связывания. Одно, которое было найдено для и на РНК и НРНК. А второй специфической только для этой структуры, а не для других молекул. И на основе этого мы предложили, что это может иметь функции в, в процессе целом россии То есть вы видите вот эта самая точка, где РНК и ДНК должны быть разделены. И мы предложили, что это играет еще спецопределенную роль тогда, когда тело мира синтез повторяется, и в какой-то момент достигнут вот этого домена и в этом контексте э, РНК и ДНК могут быть разделены от дуплекса и в этом случае они э достаточно легко разорвать это взаимодействие и сделать э транслокацию. И это объясняет, почему теломераза настолько эффективно в транслокации и может э синтезироваться и многократно повторять во множественном количестве циклов. И, конечно же, структуру РНК участвует в создании вот этого дополнительного э, напряжения, когда реакция закачивается, и тогда, когда этот э, темплейт синтезируется, я должна сказать о том, что это не уникальная черта для теломераза. Если вы посмотрите на РНК-полимеразу 2, вы можете увидеть, что она имеет похожие домен-внутри-протеины, которые также действуют как и как то, точка, в которой э, разделяются два стренда. И я должна сказать о том, что э, это э, дрожжи, которые, несмотря на то, что там были стабильные протеины, там были и другие, э, э, и мы надеемся, что мы можем э, э, сейчас показать это на картинке. И я должна сказать, что эти дрожжи, они эволюционно отличаются от других которые были раньше, и это открывает для нас другую необычную черту. И получилось, что темплейт этой теломеразы есть обычный нуклеотид, который не соответствует теломерной последовательности. И к нашему а, удивлению, когда мы смотрели инвитро этот процесс последним шагом, мы увидели о том, что теломераза может представлять этот некомплементарный нуклеотид. Что это означает? Оказалось о том, что если вы используете только вот этот темплейт, он не может быть продолжен. Вот длинный жить это нормальный темплейт, а это э, другой. То есть э, э, внедрение вот этой нуклеотида становится. А что с, с ними случается? Является ли это э, результатом какого-то инвитроэксперимента или на самом деле эти дрожжи используются инвива? И опять-таки мы мы вместе с Николаем Райвиным мы синтезировали, это, это была работа двух молодых людей в лаборатории, Елена Смекалова и Александр Малявка, которые проделали всю эту работу, и они обнаружили о том, что в конечном итоге в 90% слушают о окончании теломера и или для того, чтобы проверить, есть ли это биологическая активность, а они, конечно, следили процессами мутации, и вы видите вот это нормальный теломер, и вы видите очень нестабильный теломер, который был непредсказуемой длины. Ну, естественно, если мы будем вводить соответствующие теломеры в близлежащее положение, мы тут явно способны видеть рядом с положением стабильных красивых теломер. Как минимум в этом организме в данном организме имеется возможность у теломеразы принимать участие, возможность принимать участие в регулировании самой длинной теломеры. Как минимум она переключается из одного режима в другой, в котором дополнительные некомплементарный нуклеотид, таким образом останавливать удлинение теломеры и вот это оказывается важным это является очень важным для конкретной теломеры этого стренда. но то же самое может использоваться и другими для в вопросах переключения Нет. в процессе в непроцессе Процессионный режим функционирования Также хорошо известно, что теломиразы нравится Предпочитает удлинять самую короткую теломер... теломеразу Соответственно, необходимо определить, какая самая короткая, самая короткая является результатом предыдущего раунда. Удлинение не содержит «ты», она определяется как первая, поскольку она уже доступна для удлинения. Ну и еще одна интересная характеристика, да, лучшие данные дрожжи, как, дрожжи как «Кландейк». Мы видим, как что в, во многих дрожжах РАП-1 является ведущим белком, который защищает теломеру и делает контакт с, с двухстрендовым регионом теломеры. В данном виде дрожжи два таких протеина, особенный тип метеотрофейческий их дрожжей господин александр малявка основной человек, специалист Выполнивший выполнявший эту работу он задался почему-то те раб раб 1 и рап 1 а и б связываются до да, раб а связывается с субтиломерой раб б связывается с тломерой Оба раб, они очень важны, это было доказано, но только один из них важен для поддержания длины теломеры. Что более интересно заключается в том, что он обнаружил, что последовательности, которые определяются белками, не отличаются друг от друга. Незначительно, но имеют разные предпочтения последовательности, которые были выявлены в промоторах хромосом генов Вот эта связь... Сейчас данная работа продолжается Нам кажется, что вот это также является очень интересной характеристикой данного конкретного вида дрожжей это резю... Резюмируется вот этот метеотрофический, у него два РАПа, РАП-1А и РАП-1Б РАП-1Б взаимодействует с теломерой, РАП-1А локализован в субтиломерном регионе Это регулирование каналов в случае метеотрофных дрожей. Ну и как я уже упоминал, тело Мираза... Активно в, в, в случае большого количества раков многие лаборатории изучают, ищут разные ингибиторы теломераз, потенциальные антираковые, противораковые лекарства. Мы также стараемся проводить работу. Хотелось бы обратить внимание на данные субстанции. Обнаружены Марии Зверева и Александром Мажугой. Хороший ингибитор теломераза, но убивает не только соответственно теломер... Соответственно, ингибирование теломераза, но и вред соответствующий убирается, поэтому сейчас проходят клинические исследования. Хотелось бы также упомянуть и другой подход, который позволяет использование олигонуклеотидов для ингибирования соответствующей группировки с ассамблей очень важно взаимодействие с каталитическими подъединицей, когда вы включаете один из олигонуклеотидов, они имеют достаточно сильного эффекта на олигонуклеотиды. Опять-таки господин Зве... Мария Зверева и в данном случае Тимофей Зацепин предложили использовать соответствующие химеры олигонуклеотиды комплементарные двух регионов. РНК способна комбинироваться с химическим связывающим линкером и таким образом значительно улучшается связывание и влияет на соответствующую структуру ассамбли вы видите IC50 и Vivo достаточно низкий, самый низший показатель IC50 доступный в литературе и на сам, и используя специфические подходы, они смогли действительно показать, что это влияет на сборку, не влияя на другие функции силами разы в самом конце я хотел обратить ваше Внимание на работу, выполненную Марией Рубцовой и ее студентами Дарьи, Василь, Дарьи Васильковой и Юлией Нарайк. Вчера представляла эту работу в своем выступлении в секции по омиксам. В детали углубляться не буду, просто упомяну эту прекрасную работу. Ну и поскольку мне уже довелось упомянуть, что важность тела миразы в РНК, соответственно, очень важно и понимать, как она выражается, и проводится процессинг. Они синконицы, заинтересовались этим процессом, обнаружили, что тут разные комплексы могут принимать участие в в экспрессии процессе нг человеческого РНК они обнаружили, что в зависимости от используемого... Промоутер, процессинг либо происходит, либо не происходит. Если вы используете промоутер специфический к мессенджеру РНК, тогда, вы видите, они использовали специфическую структуру, если про, име, наблюда, имеется процессинг, то флуоресцентность незаметно. Если процессинг не происходит, тогда флуоресцентность очень сильная. Соответственно, если промотор мессенджер РНК, вы видите э, флуоресцентность, но не видите процессинг, это, это промотор из стиломираза РНК или U1, ник, э, покрывающий. Тогда наличие процессинга. Это довольно интересное выявление того, что в зависимости от промотора, консистентность окончания очень высокая. Они обнаружили, что это является комплексом интегратор, взаимодействия... РНК-2 в зависимости от промоутера, и именно данный комплекс позволяет и РНК теломиразы пройти корректную обработку процессинга в соответствии с разными интеграторами подразделениями. Именно это определяет, судьбу Теломеразы РНК. Но что особенно интересно, Маша и, и Юлия обна... Юли обнаружили теломеразы РНК, которое не покрыты и функции. Нам может находиться не только в ядре, но также может и переноситься в цитоплазму значительный объем теломеразного РНК, расположенный именно в цитоплазме, в уровне цитоплазмы. Тут мне необходимо также обратить ваше внимание на то, что теомиразные РНК стабильно проявляется в большинстве клеток, в отличие от литической единицы, которая проявляется в очень ограниченном количестве случаев. Теомиразные РНК, однако, проявляется в большинстве случаев практически во всех тканях нашего организма. Почему это так? Мария Рубцова и Елена Райкина исследовали. Что же не так? С телами разного РНК и обнаружили, что имеется соответствующий фрейм. Они были достаточно смелыми для того, чтобы исследовать это и обнаружить, что на самом деле тут и определенный белок, который проявляется в ней покрытый. теме разного РНК. Использовали разные подходы для того, чтобы это доказать. Необходимо упомянуть тут Вадима Говорна, который помог, им, помог в этом использованию масс-спектрометрии для того, чтобы выявить конкретный пептид из этого белка в клетке. И получилось довольно-таки интересное наблюдение, что данный белок он экспрессирует и иду дальше, увидим, что. Выражение данного белка не самой теломеразы, но РНК помогает клеткам выживать, и в случае воздействия лекарственным агентом. видите, когда дикий тип теломеразы, клетка выживает хорошо, если используем какие-то мутантные типы теломеразы РНК. К тем разрянка выживает, но убивает протеин убивает белок. Если двигаемся дальше на первом этапе исследования, они обнаружили, что данный белок каким тем другим образом вовлечен в созревание LC3-протеина, фагосом. Естественно, это лишь первые, начальные этапы данной работы, необходимо упомянуть всех людей, которых я частично уже упоминал в случае моего доклада, а также наших партнеров, которые здесь перечислены. Большое спасибо за ваше внимание. Итак, господа, у нас как минимум на два вопроса есть время. Итак, да, пожалуйста, Рик. Вы опубликовали то, что МРНК, РНЭ, который используется теломеразы, инкодирует, инкодируется белкомом. В случае реакции. Знаете ли вы? Это не сплайсинговый, в данном случае, гена, но как минимум несколько версий может наблюдаться, почему потому, что это теломиразная РНК сама по себе короткая версия рекурсором Рекурсор подлиннее, когда мы посмотрим на гель с белком, и видим и ту, и другую версию. Похоже, что оба на теломиразные РНК и прекурсор явля... могут являться шаблонами, Темплетами для синтеза и могут иметь огромное количество модификаций, которые нам пока неизвестны. Борис, пожалуйста, вы. Прекрасное выступление. Возможно, упустил вот это умеразный РНК, которая располагается в ядерной зоне и в цито... Это одно и то же? Одна и та же РНК расположена в ядре и в цитоплазме и было необычно обнаружить его в цитоплазме, особенно еще и белок. Обнаружите, вам слушайте белок в видео, но необходимо же быть убежденным в том, что этот цитоплазм попал для того, чтобы можно было транслировать. Они провели эксперимент, сепарировали экстракты, доказали, что это хорошая сепарация и, и РНК остался в ядерной части не попадает в цитоплазма в цитоплазме только не, а не сплайсинговое в ядре там тем разные рынка они доказали что это действительно хорошая сепарация от, между ядром и цитоплазмой и об, обнаружили что большое количество остается в ядре но знач, значимое количество и проникает оказывается в цитоплазме ну, а также большое количество профилей и рибозомных, и из этих рибозомных профилей был получен не, ряд необычных данных, которым люди не обращают внимания. Это опять-таки стимулирует нас их для того, чтобы попытаться увидеть, можно ли этот белковый пептид синтезировать. И хотелось бы отметить то, что публиковать этот отчет был, было сложно, причем потому что те, коллеги, которые проводили... Критический анализ требовали от нас серьезные доказательства. Мы провели энное количество серьезных экспериментов, включая масс спектрометрии для того чтобы увидеть соответствующий белок. Ну и функции я лишь начала исследоваться. Я считаю, что причина, по которой. причина для выражения тела РНК заключается в функции данных. Если позволите, я тоже хотел бы задать вопрос. Ольга, данный механизм он однозначно более судя по всему, более сложный, чем был представлен. Вы упомянули о том, что транскрипция, мне вопрос, какая связь Телумираза с другими комплексами вы рассматриваете важные для реализации подобной деятельности. Известно, что Телумиразный каталитический подраздел принимает участие в контроле лучших, Канал передачи – это не ключевой регулятор, но важный. Если вы активизируете теломеразу, то она начинает активизировать соответствующие каскады, и иногда клетка получает возможность делиться. Другими словами, тут достаточно опасно наблюдать постоянный экспресс теломеразы. Но вот это в случае человеческих клеток в, мыш... в... в мышах. А... в мышах, а в случае голого землекопа – по-другому во всех тканях и выживает не наблюдает большого пристурака. Мы не знакомы с регуляцией э, тела в связи с раком. Возможно, тут еще немало предстоит продолжить исследовать. И okay, Да, хорошо, позволю еще один вопрос. Спасибо большое за э, очень интересный доклад. У меня вопрос, а каким образом теломераза высчитывает количество повторов. Это еще один такой таинственный вопрос, но есть ряд серий. У нас как минимум есть данные по нашим дрожжам, что есть какой-то конкретный протеин, который объединяет э, двухстрендовые и однострендные регионы. И тут наблюдается кооперативное связывание, в какой-то момент начинает конкурировать с теломиразой, и как только начинает конкурировать, тут возможно удаление теломиразы. Опять-таки это один из путей регулирования, возможно многие другие имеются, но вот что касается тех данных, которые мы имеем в случае. Это... Их дрожи. Ну хорошо. И самый-самый последний. Большое спасибо Ольга. Очень-очень хорошая презентация. Достаточно сложное исследование теломераз. Мне очень нравится модель теломер повторного синтеза того, что система подвергается влиянию что на слайдбэк для того, чтобы реализовать данный повтор. Что об этом известно? Известно благодаря футпринтингу in vivo, что длина дуплекса продал... постоянно Постоянно. Она может быть разной в случае разных организмов, но она не может удлиниться более чем на 7 нуклеотидов. И это дает объяснение того, как это происходит. Также известно, что мутации в данном доме не приводит к утрате процесса процессивность процессия нгтл Подобное взаимодействие подсказывает о том, что э, тут определенная модель может использование вашего ПНСФ и так далее. Да-да, yeah, это, это хороший метод. Да. Но это мне напоминает yeah. другую систему, Where где uh, используется uh, трансляционный uh, байпасинка. доста э, uh -huh. другой крупный микромолекулярный комплекс. Тонко регулируется особыми характеристиками булавки. Соответственно, это настраивает на то, чтобы весь механизм определенным образом начинал себя вести. Ну да, возможно. Огромный объем данных говорят о том, что это происходит. фрейм и так далее. Но молекулярных пока методов нет. Вот это первая структура, первый контекст, который будет идентифицирован в случае данного подраздела. Это были первые данные, но однозначно тут есть чего-то, чего еще предстоит. Спасибо.